Значит, лекция, 5. лекция номер 5. На прошлой лекции мы с вами рассмотрели задачу Тихонова и «Импеданс на поверхности горизонтально-своистой среды». Значит, сейчас мы перейдем к, к изучению горизонтально-неоднородных сред, решению прямых задач для горизонтально-неоднородных средств. Но перед этим мне хотелось бы сделать некоторые замечания по поводу глубинности исследования в МТЗ, и не только в МТЗ, вообще в электроразведке, и как бы зоны влияния, что влияет на результат в данной точке. Вот, значит. значит, ну вот мы говорим, что Значит, изменение рук кажущегося, допустим, в МТЗ, отражает изменение разреза с глубиной. Изменение разреза с глубиной. То есть вот, значит, допустим, на этой частоте омега-1 мы имеем одну глубину исследования, вот на этой частоте омега-2 мы имеем другую частоту исследования. Значит, если омега-2, значит, ми, э, меньше, чем омега-1 или там Т1. Т1, Т2, значит, соответственно, период колебания Т2 больше, чем Т1. Значит, соответственно, глубина проникновения вот здесь больше, чем вот здесь. Как правильно это понимать? Вот берем горизонтально, на примере горизонтально-слоистого разреза. Глубинность определяется толщиной скинслоя слоя примерно в первом приближении. Значит, в одном случае поле поглощается значит на периоде Т1-1. Поле Проникает, скажем, на такую глубину, на периоде Т2 проникает на такую глубину. Важно понять, что каждое сопротивление является… Осред... Да, вот земная поверхность Z равняется 0. Что каждое сопротивление – это результат не относящийся к какой-то глубине, а относящийся, как бы, по сути дела, среднее сопротивление от земной поверхности до глубины проникновения поля. Значит, на другом, более большом периоде, опять, это среднее как бы интегральное сопротивление значит, от земной поверхности до вот этой глубины проникновения. То есть у нас нет такого сканирующего, как бы, что в одном случае мы имеем такой диапазон глубин, в другом такой диапазон глубин. Вот такого эффекта нет. У нас есть все глубина исследования от нуля до некоторой глубины, от нуля до большей глубины. То есть вот так происходит изменение глубинности. Соответственно, чтобы свой проявился на кривой и сопротивления, он должен быть все больше и большего размера. Значит, имеет все больше и больший вклад, э вносить, э значит, то есть, ну, грубо говоря, мощности слой, чем глубже, тем, чтобы они проявились на кривой и кажущей сопротивление, ну, чтобы они имели большую мощность по отношению к, к вышележащему разрезу. При этом... Маленький свой по идее, не проявляется тонкий свой. кроме того случая, что если он будет сильный, сильно высококонтрастным. В случае МТЗ нужно, чтобы он был хорошо проводимый, чтобы его проводимость давала такую продольную проводимость SH разделить на ро, чтобы... Вклад этого слоя по отношению к проводимости вышележащего разреза был существенный. Ну, хотя бы там 20% от всей проводимости всего вышележащего разреза. Тогда этот слой почувствуется, даже если он достаточно тонкий. Действительно, у нас есть такие примеры в Восточной Сибири, когда у нас, скажем, разрез осадочного чехла два километра, 2 километра, вот. И на глубине 2 километров есть сой 100 метров, который прекрасно проявляется на кривых и МТЗ, и кривых зондирования становлением поля э, проявляется. Почему? Потому что вот этот весь разрез довольно высокоумный, с большим сопротивлением. Ну, скажем, РО 100 ум метров. Вот. А значит, вот этот, э, этот сой у него с сопротивлением РО 1 умметр. И вот этот вот как раз в Восточной Сибири, он представляет интерес именно, значит, уже внизу фундамент. Вот нижняя часть осадочного чехла, это, значит, кембрийский, протерозойское, так сказать, основание осадочного чехла, оно представляет интерес с точки зрения нефтегазоносности, но благодаря тому, что выше относительно воскомный разрез, галогенно-карбонатная толща. Вот здесь находятся в нижней части терригенные породы, насыщенные сильно минерализованной водой. И вот здесь изменение проводимости вот этого слоя вполне можно изучать на фоне вот, то есть 100-метровый слой на, фон, на глубине 2 километра можно достаточно надежно изучать. Но это особенность разреза, когда прикрывают достаточно высокомные породы. Тогда вот этот, этот слой, хоть он тонкий, но проводимость его, она сопоставима, но вот тут можно посчитать, сколько вот, проводимость этого слоя. Это h равняется 2 километра, r равняется 100 метров, s равняется h разделить на r. h это 2000 метров, если в системе все разделить на 100 метров. Получается 20 Ом в минус первой степени, это называют Сименсы, 20 Сименсов. Вот. А у этого слоя сколько получается? У него получается, у этого слоя, S какой получается? S вот этого слоя будет равняться, H разделить э, на Ро, значит, H будет 100, разделить на Ро 1. Значит, проводимость этого слоя 100 Сименсов. То есть весь вышележащий разрез нам дает 200 сименсов, а вот этот нижний слой дает 100 сименсов. Вот смотрите, какой. То есть он в 5 раз больший вклад по проводимости, по продольной проводимости, чем вышележащий. И в этой ситуации уже мощность не важна. Хорошо проводи, хороший проводник даже на такой глубине, он будет прекрасно в виде выделиться на кривых МТЗ, и на кривых МТЗ и на кривых ЗСБ, он прекрасно будет выделяться. Вот, вот Значит Возвращаемся. Значит, что у нас... Кажущие сопротивление, в общем, ну, вообще данные на земной поверхности, отражают электрический разрез от земной поверхности до некоторой губины. Понизили частоту, если мы занимаемся частотным зондированием, ну, МТЗ, частные случаи частотного зондирования. Понизили частоту, глубина проникновения получилась больше. Мы почувствовали более глубокие свои, но при этом еще остаются вклады выше лежащих своих. Вот таким образом, значит, кривая укажущего сопротивления в первом приближении отражает... Изменения суммарные, как, бы, как меняется среднее сопротивление с глубиной среднее сопротивление. То есть нет эффекта сканирования такого. А второе важное замечание, что смотрите, для горизонтальной своей среды это не важно, но для когда мы переходим к горизонтальному неоднородным средам, это очень важно. На самом деле, когда мы проводим зондирование ну, за счет, скажем, э частотное зондирование за счет изменения толщины скинслоя, слоя, то мы имеем не вот так вот, губи... зона исследования, она вот такая вот. На самом деле мы чувствуем и в бок разрез и в бок. На большую глубину почувствовали разрез еще сильнее в бок. То есть на какую глубину, условно говоря, мы зондируем вниз, на такую есть зона влияния и сбоку. Но когда у нас... В бок идет горизонтальный свойственный разрез, это не принципиально. Он везде одинаковый, и нам зондирование о том, что мы начинаем все дальше и дальше в бок чувствовать, это не принципиально, поскольку разрез в случае горизонтальной среды не меняется. А в случае горизонтальной неоднородной среды это очень важно, что мы, увеличивая глубинность исследования, мы увеличиваем и боковое влияние на данную точку. И это принципиально важно с точки зрения изучения горизонтальной неоднородных сред. Но вот это важное замечание, которым как бы мы заканчиваем так скажем, изучение задач Тихонова-Каньяра, что, что такое зондирование в своей среде, в неоднородных средах, и переходим к, уже, к рассмотрению неоднородных сред. Значит, давайте методы решения прямых задач электроразведки в горизонтально-неоднородных средах. Под горизонтально-неоднородными средами что понимается? Ну вот у нас, если мы с вами задач Тихонову, это задача когда у нас значит свойства менялись только по z то есть одномерная задача была значит 1d это ро от z а горизонтальные однородные среды это 2d например ро от x, z и 3d ро от x y z значит э, значит вот нам понять как мы будем решать сложные задачи э, при решении значит прямых задач в общем три существуют подхода принципиально разных три первое значит первый вариант это аналитическое аналитические решения что это такое аналитическое решение это получение формул формулы которые связывают где исходное интересующие нас поле, поля какие-то компоненты поля или передачные функции или там допустим скажешь сопротивление связывается там рук связывается непосредственно с параметрами геолектрического разреза. Но ну, если брать горизонтально свою среду, например, это ρ и t, h и t. Вот если брать МТЗ или там ЧЗ, то это параметрически зависящее от омега. Вот когда мы впрямую получаем форму, где интересующие нас компоненты поля, слева, в левой части, или там передачные функции, если, допустим, мы не можем для магнитотеорического поля, у нас всегда тут еще некоторые коэффициенты возникают, которые связаны с неизвестной амплитудой естественного поля, тогда мы переходим к передаточным функциям. Если у нас искусственный источник, мы знаем его конфигурацию, расстояние до него, силу тока в нем, то тогда уже просто или, скажем, компоненты поля напрямую связаны с гелектрическим разрезом, ну и с параметрами источника, с расстоянием до источника и так далее. Вот. Значит, э, вот. если в нашем случае, как бы, то значит, тут у нас импеданс, решение для импеданса. Значит, вот э, эти аналитические решения, чем они удобны? Они удобны для с точки зрения, первое, во-первых, теория, Теория всех методов электроразведки основана на аналитических решениях. Значит, почему? То есть первое, как правило, мы всегда с вами начинали решение для, значит, решение для однородного полупространства. То есть брали ро константа, и для данного типа источника, точный источник, как в методе ВЭС, на постоянном токе, плоская волна, как в случае МТЗ. Вот, нам надо, если мы решаем, значит, решаем задачу для однородного полупространства, и находим формулу, по которой мы можем посчитать ро однородного полупространства как функция, ну, в данном случае да, находим от ну поле допустим силы тока, разноса если там точный источник или значит по-другому если мы находим формулу которая позволяет пересчитать нам значит, пересчитать наше наблюдение в сопротивлении полупространства значит такой Метод имеет, значит, можно использовать для геологических целей. Мы можем из наблюдений, которые мы выполним на земной, скажем, поверхности, мы можем получить сопротивление пространству Если мы можем изучить сопротивление пространству то дальше этот метод уже можно применять уже к сложным построенным средам, меняя точку наблюдения, меняя параметры, определяющие глубину исследования и так далее. То есть Отталкиваясь от решения для однородного полупространства, мы, как правило, вводим понятие кажущего сопротивления. Вот, и уже, да, решив, э, форм, получив форму для расчета для полупространства, дальше говорим в неоднородных средах, что это уже не истинное сопротивление полупространства, а некоторые эффективное кажущееся сопротивление. И дальше мы изучаем это кажущее сопротивление в зависимости от э, глубинности, точки положения. Ну, местоположение, где мы проводим наблюдение, и так далее, где находится источник, в зависимости от этого, и получаем данные, уже которые потом для последующей интерпретации. Значит, таким образом, значит, теория всех методов электрозетки обязательно решение для однородного полупространства. Это первое. Вот. Второе аналитические методы решений позволяют позволяют проанализировать. значит ну, поведение поведение поля при разных параметрах то есть на уровне формы ну например вот взяли импеданс горизонтально своистой среды значит горизонтально своистая среда взяли задачу тихоного коньера импеданс взяли и сказали что омега стремится к бесконечности Следовательно, импеданс стремится к минус И омега нулевое К1, где к первое, это волновое число первого своего. Таким образом значит, мы говорим, что в случае горизонтальной своей среды на высокой частоте мы видим прямо из формы, что из аналитического решения, которое мы с вами получили. То есть решение задач Тихонова-Каньяра — это типичное аналитическое решение. Мы можем его проанализировать и увидеть, к чему приходит у нас при омега стреме Что мы приходим к импедансу однородного полупространства с сопротивлением первого слоя. То есть вот, многослойный разрез наш. Вот, значит, мы проводим на земной поверхности наблюдения, Омега стремимся к бесконечности. И, извиняюсь, Омега стремится к бесконечности, и вот этот многослойный наш разрез превращается в однородное полупространство с сопротивлением Ру-1 при омега, стремящемся к бесконечности. Наоборот, омега стремится к нулю, импеданс стремится к минус И омега нулевое КННР. Значит, мы стремимся, наоборот, значит, вот этот многослойный разрез начинает стремиться к, при омега стремящимся к нулю, стремиться к, сопротив... к однородным процессу с сопротивлением вот. Таким образом, вот для чего нужны аналитические решения, ну и там далее, вот еще мы приводили, что в основании лежит изолятор, мы, импеданс, при омега стремящемся к нулю, будет стремиться к единице на С. В основании лежит идеальный проводник, импеданс при омега, стремящемся к нулю, будет стремиться к минус И омега нулевое H, где H это глубина значит, S. Суммарная проводимость. Суммарная проводимость до изолятора. А H глубина такой углепроводника вот таким образом значит, второе назначение аналитических решений это они позволяют э, проанализировать как влияют отдельные параметры разреза как влияет скажем частота разнос и так далее на результаты то есть буквально на уровне формы это можно многие вещи вывести. Очень удобно для анализа. Вот. Это второе преимущество. Третье. Для Значит, нужно... Значит, третье их преимущество. Довольно быстрое решение. Быстрое и точное решение. Прямой задачи. Значит, быстрые, то есть с точки зрения маленькие вычислительные затраты. Быстрые — это маленькие вычислительные затраты. То есть маленькие вычислительные затраты — это что? Это удобно, например, при решении обратной задачи, то, что быстрое решение получается. Ведь обратные задачи требуют, как правило, огромного количества решений прямых задач. Соответственно, если время занимаемое на решение прямой задачи маленькой то соответственно удобно использовать такую прямую задачу и для решения обратной задачи то есть с этой точки зрения очень аналитические решения удобные вот. а точность решения она нам помогает для тестирования это важно для тестирования то есть тестирование в смысле оценки точности Оценки точности других методов, методов решения прямой задачи. Вот, собственно, основные преимущества аналитических методов решения, но, значит, в чем тут проблема? Есть огромный минус. Минус аналитических решений. Минус или недостаток минус энергетических решений. Очень мало ну, как бы, типов геоэлектрических разрезов, для которых имеются аналитические решения. Ну что, однородное полупространство, горизонтально-своистая среда, контакт, вертикальный контакт, например, или множество таких вот, такой вот разрез, в котором вертикальные такие контакты. Скажем, вертикальный контакт, вертикальный контакт, значит, однородная среда, в которой находится либо сфера, либо эллипсоид какой-нибудь, сфера, эллипсоид. Вот. ну вот ограниченный круг, ограниченный круг, ну там для Тора можно, по-моему, еще получить аналитическое решение. Сейчас как то нарисовать? Не, не понимаю, как его нарисовать? Ну как-то, в общем троидальное тело. Ну, в общем, очень небольшой... А, ну да, какие цилиндрические, цилиндрические симметричные тела. То есть можно вот, если цилиндрическую систему координат использовать, то можно такие вот, значит, вот, как бы цилиндрические симметричные тела, вот для них аналитическое решение получить. ну вот основные я перечислил для которых мы можем получить аналитические решения очень небольшой круг задач ну для нас важно вот этот горизонтально свойстве среда которую мы с вами рассмотрели вот поэтому значит роль аналитических методов решения мы получаем эти решения для того чтобы основа ну как бы начать теорию метода понять что влияет, анали, проанализировать какие-то влияния каких-то, ну, в данном случае, скажем, для горизонтальной своей среды, влияние в каких-то, вот, и для того, чтобы тестировать, проверять, насколько правильно мы решаем задачу для э, другими, более универсальными методами решения прямых задач. Теперь перейдем к этим более универсальным методам. Так, пятая страница. Значит, более универсальное, значит, которое раньше было очень широко развитое, физическое моделирование. Это измерение, измерение на физических моделях которые уменьшены уменьшены ну, в большое количество раз по сравнению с, с, с реальностью в большое количество раз значит, то есть, значит, у нас если мы имеем дело с значит, ну, как бы с нашей реальным каким-то разрезом. Он характеризуется какими-то геометрическими своими параметрами. Ну, то я не знаю, мощность, какие-нибудь размеры каких-то объектов и так далее. То есть это практика. Практика. Если мы хотим сделать физическое моделирование, мы уменьшаем... Делаем все аналогичную модель ро, ро, 1, ро 2, так далее. Мы делаем аналогичную модель, но уменьшенную во много количество раз. Значит, если мы на пост, значит, это модель, модель. Если мы делаем на постоянном токе решаем прямую задачу на постоянном токе, то нам нужно просто уменьшить, во сколько раз мы уменьшили вот эти размеры, H, там, L, вот это вот, какую-то характерную структуру L. То есть вот во сколько раз мы уменьшили э, размеры модели, во столько раз мы должны уменьшить разносы R между источником и приемником. То есть L на практике, L, то есть R модели, То есть соотношение между R ну, практическое и R модельное должно быть такое же, как, ну, например, отношение H практическое к H модельному. То есть мы должны пропорционально все уменьшить, пропорционально все уменьшить, значит, ну, например, в 100 раз или там, в тысячу раз, в зависимости от масштаба. Вот. И физическое моделирование делается в основном. Основной механизм физического моделирования — это, как правило, баки. Баки, баки заполненные или водой, или песком. Ну, собственно, на практике вы такую, когда практикум делали, у вас была задача, вы делали там, условно говоря, метод ВЭС, по-моему, на наклонной границе был бак, заполненный вода, да, была наклонная граница из высокоумного оргстекла, оргстеклу, стекло с высоким сопротивлением ну и вода была, значит, с каким... Вот. То есть мы тем самым делали моделирование, заменяли, тут брали разносы, МН, Б, проводили измерения, и фактически на практике отвечало этим измерениям, мы могли все размеры, мы делали, скажем, там для каких-нибудь сантиметров, десятков сантиметров, если мы умножили на 100, то, соответственно, были бы... Значит, сантиметры превратились бы в метры. То есть это бы отвечало бы практической ситуации. Тут у нас были сантиметры, а коэффициент 100, вот это, например, коэффициент подобия. коэффициент подобия. Если коэффициент подобия равен 100, то сантиметры превращаются в метры. Если тут было, допустим, 10 размера АБ 10 сантиметров, в модели АБ 10 сантиметров то на практике это отвечало бы такой же такому же разрезу но с а значит мощности соответственно бы в 10 раз э, в 100 раз увеличились бы и значит размеры установок тоже соответственно э, в 100 раз бы э, увеличились бы. вот так что значит вот это физическое моделирование это измерение то есть мы провели хотим изучить, допустим, модель с наклонной границей, взяли бак, уменьшили все размеры и объектов, размеры и глубины, соответственно и разносы все в сто раз. И потом этот результат, который мы проведем измерение в баке, можно применять к измерениям на практике, но с увеличенным с коэффициентом подобия. Теперь, когда мы, значит, да, значит когда мы проводим измерения уже на переменном токе, значит, переменный ток, физическое моделирование, переменный ток, то у нас э, у нас вот этот коэффициент подобия, он не только должен быть, смотрите, значит, вот тут мы пишем, что, значит, есть отношение, допустим, какой-нибудь, ну, размеров каких-нибудь аж практической к модельный, модельной, разносы действительно должны быть КР практическая, КР модельный. Если у нас, ну, не плоская волна идет, а, например, какой-то источник. Но еще у нас должны быть следующие. Толщина скин-слоя на практике должна относиться к толщине скин-слоя к модельной. Вот этот коэффициент, коэффициент подобия, он должен быть не только в геометрии учитываться, но еще и в толщине скин-слоя. То есть, если у нас коэффициент подобия 100, например, подобие 100 равен 100. Это что значит? Мы должны... Толщина скин-слоя на практике должна быть сто раз больше, чем на моделях. За счет чего мы можем этого добиться? Ну, например, за счет того, что мы можем... значит Смотрите, толщина скин-слоя она пропорциональна корню из омега. Корню из омега. вот И, значит, соответственно, если мы хотим коэффициент подобия 100, значит, мы, соответственно, должны частоты, то есть, значит, получается омега, омега, значит, к, да, корень из омега на практике должно относиться к корню из омега модельному, как 100. 100 значит соответственно вот эти частоты сами они должны значит это в квадрат возвести омега практическое омега модельному должны относиться значит о, только извините извините тут обратно пропорционально толщина толщина скин слоя обратно пропорционально омега обратно, пацанам корню из омега. Неправильно. Значит, неправильно я написал. Значит, получается омега неправильно. Угу. Всё, давайте я напишу. Значит, корень корень из омега модельная корню из омега практическая должна равняться то Значит, омега Значит, ну, давайте омега -модельное. омега -модельное к омега-практическим будет относиться в 10 в четвертой степени. То есть, э, например, как мы можем перейти к физическому моделированию на переменном токе? Если мы хотим сто раз уменьшить всю геометрию, значит, мы должны в, 1000, э, в 10 тысяч раз увеличить частоту, увеличить частоту. Второй вариант. Э, значит, можно... В принципе, значит, пропорционально уменьшить сопротивление. Потому что К, то есть H оно еще у нас пропорционально РО, пропорционально корню из РО. толщина очень Если мы перейдем на более проводящие материалы, существенно более проводящие, чем на практике, то мы также можем не только за счет частоты, но и за счет того, что мы коэффициент подобия на переменном токе мы можем достичь за счет того, что мы переходим к более проводящим разрезам. Но при этом сохраняя контраст между тем, что мы имеем на практике, то есть сохраняя контрастность моделей, но приходим к более проводящим, материалам, более проводящим материалам. Поэтому на переменном токе часто в качестве... Ну, проводников используются металлы значит, или сильно, значит, в качестве вмещающей среды сильно засоленные воды у которых низкое сопротивление и в качестве аномальных проводников выступает металл например. То есть такая типичная ситуация что значит, есть какой-нибудь например бак с водой соленая вода Значит, например, высокоумные тела, это просто какой-нибудь тут нарисован ну, свой изолятор. Изолятор, ну, например. Например, резина. И в качестве проводящего тела какой-нибудь металлический объект. металлический объект вот значит вот э, при этом ну как как правило и чисто и можем и частотой играть и проводимостью играть и при этом значит вот допвигать коэффициента подобия чтобы требуем коэффициент подобия был вот значит в чем э, так это шестая страница то есть первоначально физическое моделирование было очень Развита ну, на первых этапах развития геофизики значит, в прошлом веке значит, пока возможности вычислительной техники были ограничены, аналитические решения мы получали только для ряда простых задач, а все остальное пытались изучать с помощью физического моделирования. Так вот, например, у нас на кафедре почему наша кафедра находится не там, скажем, на пятом этаже, а в цоколе? Потому что когда приезжали в новое здание МГУ, то наши геофизики, которые, ну, основатели нашей кафедры, сказали, что для того, чтобы ну, изучать ну, не только электроразведку, но и другие, развивать методы, другие методы геофизические, обязательно нужно проводить и, там, и сейсмику, и прочее, по всем направлениям, обязательно нужно физическое моделирование. Поэтому практически в каждой комнате цоколя, цоколь, выбрали цоколь, потому что... Вот эти баки для моделирования они физического, они занимают, они тяжелые, занимают много места, поэтому решили выделить для кафедры геофизики место в цоколе нашего здания, главного здания МГУ, для того, чтобы не загружать как бы перекрытие других этажей, так сказать, не заполнять. Вот. И практически в каждой комнате нашего цоколя стояли большие баки, в которых проводилось физическое моделирование. Постепенно, но ну, я вот начал учиться в МГУ в 1976 году, поступил в университет, практически в каждой комнате стояли эти баки. Но с развитием вычислительной техники у нас необходимость в этих баках стала все меньше и меньше, и потихонечку места они занимали много, и потихоньку их демонтировали, и практически сейчас их уже не осталось. Если нужно физическое моделирование, то специально опять создают небольшие, так сказать, уже небольшим размером какие-то аквариумы, в которых проводят эти физические моделирования. А раньше это были баки размером ну, с полукомнаты буквально, занимало много места, но это был основной инструмент познания геофизиков. Вот, значит, таким образом значит, э, да, недостатки значит, недостатки физического моделирования. То есть достоинство но ну, относительная простота решения прямых задач ну, эту модель сделал недостатки значит, ну, давайте, а значит, легко делать высококонтрастные объекты. То есть, то есть есть некоторые вмещающие среда, это вода или песок. Дальше можно сделать изолятор, можно сделать хороший проводник, но вот какие-то промежуточные, то есть на практике мы как с вами встречаемся, с какими параметрами, что какой-то там, скажем, в 10 раз больше сопротивления, или в 5 раз больше, чем другой свой. Или, то есть вот такие промежуточные значения сопротивления, их делать трудно. То есть нужны были какие-то специальные очень сложные технологии, чтобы пытаться отмоделировать что-то что, с малой контрастностью. То есть значит, высококонтрастные легко, с, с, с маленькой контрастностью очень сложно. значит это одна проблема вторая проблема то что тяжело менять модели тяжело быстро изменить модели то есть допустим если нужно принципиально изучить поведение поля в, в, для какого-то объекта это можно сделать если мы долго изучаем какой-то регион, то тоже мы можем сделать модель, отвечающую этому региону, и постепенно какие-то вносить изменения, посмотреть, как значит, в этом районе, вот если такой объект появится, как это проявится в поле, другой объект, ну, какие-то изменения. Но на базе уже фиксированного какой-то разреза данного района. Вот. А если нам нужно, значит, все-таки, как правило, цель прямой задачи — это не только какое-то провести, изучить поле в каком-то разрезе, а в основном прямые задачи нам нужны для того, чтобы решать обратные задачи. Что такое обратная задача? Мы должны много раз поменять эту прямую модель и посмотреть, как поменять модель так, чтобы наше поле решения прямой задачи отвечало нашим наблюденным данным. То есть, для этого нужно быстрое изменение модели и многократное решение прямой задачи. Вот, значит, вот для этого физическое моделирование очень плохо подходит, чтобы быстро менять модели. То есть, это, ну, большие сложности. Кстати, сейчас появились вот эти 3D-принтеры. Может быть, вот эти 3D-принтеры, они вдохнут новую жизнь физическое моделирование, потому что с ними легко как-то можно создавать новые конфигурации. Ну, а так это достаточно было трудоемко, и поэтому Постепенно физическое моделирование вытеснило следующим подходом, который на сегодняшний день основной — математическое моделирование. Значит, что такое математическое моделирование? Значит, э, ну, получается, значит, э, аналитическое — это тоже математика, и математическое моделирование — тоже математика. Но это, значит, э, в чем отличие? Тут нет, нет явного выражения для компонент, компонент э, поля, а есть уравнения уравнения из решения которых получается из решения которых можно найти можно найти требуемые поля поля ну, под полями поляли передаточные функции функции. В тех случаях, когда как вот в МТЗ у нас поля всегда константы какие-то присутствуют, значит, в МТЗ мы передаточные функции решим. Значит, решение уравнений, то есть как раз вот нет, нет аналитического решения. Нет аналитического решения, оно есть только для простых случаев. Нет аналитического решения. И уравнение решаются численными методами. Тут два основных две основных идеи. первые значит, как бы методы на основе дифференциальных уравнений. и методы на основе интегральных уравнений. Методы на основе дифференциальных уравнений. Ну, допустим, берем, я не знаю, так сказать, вот уравнение Грингольца, вот уравнение Е. Уравнение с нулем. Значит, дифференциальное уравнение. Его надо решать численным способом. Значит, какие численные способы тут у нас есть? Два основных подхода. А. Метод конечных разностей. Разности. И Б. Метод конечных элементов. значит отличие метод конечных разностей значит все давайте да, значит давайте тут в следующем, в следующей странице значит, значит метод конечных разностей метод конечных разностей сокращение МКР это конечно разность все все наша, наша среда покрывается прямоугольной, она может быть неравномерной сеткой. Нет конечных разностей, значит, вся наша область покрывается сеткой, прямоугольной сеткой. И дальше рассматриваются, значит, поля в узлах этой сетки, свойства в пределах вот этих вот квадратиков, в каждом квадратике, ну, прямоугольники, точнее, не квадратики, прямоугольники, в каждом свое Заданное свойство, а поля изучаются в узлах этой сетки Значит, прямоугольная сетка А метод конечных элементов Он более гибкий, более сложный Но более гибкий Мы объекты, то есть уже Сетка может быть обладать Более сложной Конфигурацией ну, Это может быть треугольники, может быть какие-то более Сложные фигуры вот. Но в результате мы можем Более гибко как бы размерами их, то есть прямоугольная сетка более жесткая, а в методе конечных элементов мы, эти размеры этих элементов могут быть более значит, гибко меняться, и внутри этого элемента поле аппроксимируется ну, некоторыми относительно простыми функциями. Вот, потом сшиваются на границах этих элементов. Вот, значит, но метод, метод конечных элементов более сложный, более сложный, но позволяет, позволяет решать задачи точнее, я бы так сказал. Решать задачи точнее. точнее. Точнее, более вычислительно эффективный, я бы сказал. Метод интегральных уравнений. 9. Метод интегральных уравнений. Значит, основа этого метода идея в том, что мы заменяем, значит, какие-то объекты аномальные, ну, скажем, вот это РО1, РО2, мы заменяем либо, значит, переходим к однородной среде с вторичными источниками, расположенными на границе, то есть вот получается то же самое Тут опять был Ру-1, Ру-2, а тут остается Ру-1, но при этом есть некоторые вторичные источники, расположенные на поверхности объекта. Интенсивность этих вторичных источников мы не знаем. То есть переходим от неоднородной среды к однородной, но плюс вторичные источники. Плюс вторичные источники. Вот. Значит, это, значит, и записывается уравнение, в котором у нас... Первичное поле взаимодействует с этими вторичными, и все вторичные между собой влияют. Все вторичные между собой влияют. То есть значит, происходит такое взаимное влияние, как первичного источника, вот, ну, скажем, если точный источник электрода А, вот вторичные источники, которые на поверхности расположены вот этого объекта, и вот этот первичный источник, и все вторичные, они между собой взаимодействуют. И, Интенсивность, то есть задача найти интенсивность этих вторичных источников, и тогда мы просуммируем поле первичного источника плюс поле вторичных источников и получим распределение поля в этой неоднородной среде. Вот. А второй вариант, что у нас это поверхностные интегральные уравнения, а есть объемные, то, есть то же самое, такая же ситуация, тоже мы переходим к однородной среде, но уже весь этот объект объемно заменяется, некоторыми источниками, ну, скажем, диполем, например. То есть аномальный объект, вот этот был один, 1 мы оставляем его тоже Ру 1 но его по всему объему заменяем вторичными источниками. И задача найти, значит, это объемное интегральное уравнение. Значит, и в том, и в другом случае задача найти распределение, распределение вторичных источников. Значит, давайте сравним Значит, вот дифференциальные подходы и интегральный подход. Значит, дифференциальный подход, что он подразумевает? Вот вы записываете, когда вы дифференциальное уравнение, это вы записываете фактически связи компонент поля в точке. То есть как быстро, допустим, первое производное, второе производное поле, вы увязываете все в некоторой точке, все э, поведение поля в данной точке со свойствами среды. Вот, вот что такое дифференциальное уравнение. Значит, э, при в его численном подходе фактически вы связываете значение поля в данном узле с полями в соседних узлах с учетом свойств среды в соседних ячейках. Вот что такое дифференциальные. Дифференциальные — это локальные связи. Локальные связи — это не значит, что это не связано вот с этим точкой. Оно связано, но оно связано как через цепочку соседей, через цепочку. То есть вы пишете уравнение для каждого узла, допустим в котором захватывает сосед его, его соседи. Для следующего узла вы опять соседи. И вот так они, как звенья цепи, они э, завязываются все между собой. Но при этом формально в каждом уравнении входят только соседние значения. То есть получается, вот при таком дифференциальном подходе э, неизвестных больше становится, чем в методе интегральных уравнений. Но в каждом уравнении у нас связи более локальные, то есть уравнений больше, неизвестных больше, уравнений больше, но при этом сами уравнения более простые. Там всего в каждом уравнении входит там, значит, 5 неизвестных, там, допустим. Но ну, если в 2D говорить, в 3D там 7 неизвестных, например, для метода конечных разностей. Вот. А значит, в методе интегральных уравнений неизвестных гораздо меньше, неизвестных гораздо меньше, то есть вот этих вторичных этих источников их меньше, чем вот при дифференциальных методах, но при этом каждый взаимодействует со всеми, то есть есть взаимное влияние всех между собой, то есть для каждого источника мы пишем уравнение, в котором входят все остальные тоже источники, то есть поэтому уравнений меньше, то есть неизвестных меньше уравнений меньше, но эти уравнения, в котором все все между собой связаны все между собой связаны сразу, а не через какие-то цепочки, как в дифференциальных подходах. Вот, значит, собственно идея метода интегральных уравнений, два варианта, поверхностные и объемные, и метод конечных разностей, конечных элементов, как основные методы в дифференциальных методах. Ну, тут есть куча всяких модификаций, этого я не хочу вам голову морочить, но принципиально вот два подхода, дифференциальный и интегральный. Дальше мы рассмотрим пример. Игорь Николаевич в своих лекциях должен был успеть прочитать вам про интегральное уравнение применительно к постоянному току. Я в нашей вот сейчас лекции коснусь дифференциального подхода применительно к электроразведке переменным током, к методу МТЗ. Мы сейчас все базируемся на методе МТЗ, как на самом простом методе. Как значит, в методе для плоского, поля, решать прям, для плоского переменного электромагнитного поля решать э, прямую задачу, используя метод конечных разностей. Метод конечных разностей. Вот, значит, э, значит, вот по математическому... Да, по и чтобы подытожить, в конце концов, все сводится к системам линейных алгебраических уравнений. Что такое система нелинейных алгебраических уравнений? Значит, вот есть какой-то вектор неизвестных, Вектор неизвестный. Что такое вектор неизвестный? Это все неизвестные, переименованные в некотором порядке. То есть мы их пронумеруем. То, то есть в случае, скажем, конечных разностей, это все, вот скажем, это первый, второй, третий, четвертый и так далее. Тут дальше, дальше, дальше. Вот так мы их всех пронумеруем. Значит, скажем, в методе ну, скажем, поверхностных интегральных уровней. Тоже Мы Вот этот первый источник неизвестная интенсивность, первого источника, второго, третьего, и так далее. Всех их пронумеровали, сколько есть. И они, поскольку идет сквозная нумерация, можно как, ну, вектор, столбец, так сказать, этих неизвестных. А коэффициент, матрица коэффициентов. Матрица коэффициентов. Б вот матрица коэффициентов так напишем. Б вектор правых частей. То есть Значит, то есть фактически речь идет о системе, значит, А — это матрица, X — это X первое, X второе, X n какое-то, ну, какое-то количество всего неизвестных. Мы говорим, что в методе, в дифференциальных методах неизвестно гораздо больше, чем в интегральных уровнях, да, а B с правой стороны, значит, это B1, B2… BN. Сколько уравнений, столько свободных членов. Что такое в свободных членах? Тут может быть ноль, может быть какие-то числа и так далее. Тут зависит от всяких там граничных условий, условий на источники и так далее. Вот тут правый. А вот тут матрица коэффициентов. Это уже 2 D. А1,1, А1,2, А1Н. А 11 а 12 а 1 вот а н 1 АНН. Вот такая матрица коэффициентов, которая умножается на неизвестные значения вот этих, вот, которые нам надо найти в результате вот этого. То есть эти уравнения, дифференциальные уравнения, интегральные уравнения, сводятся в конечном счете это система, система линейных алгебраических уравнений. Алгебраических уравнений. Часто в литературе сокращение свау. Система линейных алгебрических уравнений. Все. все сводится в конечном счете вот эти численные методы к системам линейных уравнений. Вот. И значит, единственное вот отличие в том, что значит, в интегральных уравнениях у нас количество неизвестных и вот размер этой системы меньше становится, вот. но при этом вот эти все коэффициенты отличны от нуля. А вот эти А1 и АННН, ну, вот эта вся матрица коэффициентов стоящие, они отличны от нуля. А когда мы пишем систему линейных губернических уравнений для дифференциальных уравнений, у нас получается, значит, тут у нас, вот фактически, вот если там, ну, 2 d случае у нас только, ну, я беру метод конечных разностей, 5 коэффициентов отличны от нуля. Все остальные, как бы, формально присутствуют в коэффициентах 0. Потому что мы с вами говорили, что мы записываем уравнение, в котором присутствует, скажем, для данного поля в данном узле только его ближайшие соседи. А остальные как бы отсутствуют с коэффициентом... Отсутствует — это значит, они присутствуют с коэффициентом 0. Для следующего узла мы записываем его ближайших соседей, так сказать. Вот. Таким образом, мы все на самом деле влияют, но в каждом уравнении у нас присутствует только, скажем, 5... Если я 2 d случай нет конечных разностей 2D вот. рассматриваю. 5 значит, неизвестных входят в данное уравнение с некоторыми коэффициентами. Остальные не присутствуют, это значит, фактически они присутствуют с коэффициентом 0. Вот. Поэтому вот эти, когда мы занимаемся дифференциальными методами, вот размерность системы, количество неизвестных у нас гораздо больше, но матрицы коэффициентов системы в основном из нулей состоит только несколько, так сказать, ну в каждой строчке там несколько коэффициентов, отлично от нуля. Если правильно пронумеровать, то тут они образуют правильные там такие диагональные матрицы, главные диагонали, отлично от нуля и некоторые параллельные, соседние диагонали две и какие-то еще параллельные, ей некоторые диагонали, на которых располагаются не нулевые элементы. Все остальное в этих матрицах большой размерности, они все равны нулевым